Здравствуйте, на связи Евгений Смирнов. Я автор курса по заработку до 100 тысяч рублей в месяц без вложений на чужих видео с помощью YouTube. И сегодня я хотел вам рассказать, как и каким образом можно зарабатывать на YouTube деньги, поскольку все, я думаю, включая вас, ежедневно смотрят видеоролики на YouTube. Но почему вы не зарабатываете, я до сих пор еще не понимаю и не знаю. Сейчас самое время включиться в заработок и соответственно стать одним из тех кто не только потребляет контент но и получает от него какую-то отдачу здесь увидите мой доход за последний месяц деньги все настоящие соответственно у вас также будет возможность получить данный видеокурс совершенно бесплатно и получить 5000 рублей на вашу карточку, если вы угадаете и напишите мне вконтакте, в личных сообщениях сколько здесь денежных средств, какая здесь сумма сколько я заработал со своих каналов за последний месяц перейдем непосредственно к проекту и к сайту, здесь я максимально подробно и понятно изложил информацию о том, что я вам предлагаю и каким образом и для кого данный видеокурс был написан. Как вы видите, совершенно любой из вас, то есть любой может воспользоваться данным видеокурсом и начать зарабатывать уже сегодня. Здесь вы видите мою фотографию. Я вам рассказываю о том, что я зарабатываю деньги на YouTube. Вот эти деньги настоящие, никакая не фальшивка, все акцизные марки, все присутствует. Это за последний месяц вас я научу зарабатывать ровно такие же суммы, но не сразу, а спустя какое-то время. Вам действительно придется поработать, используя мой пошаговый разработанный алгоритм и выполняя все те действия, которые я вам буду предлагать вместе с вами мы научимся зарабатывать на ютубе хорошие деньги но сразу хочу предупредить для всех кто пришел сюда за кнопкой бабло кто хочет нажать два-три раза на клавиатуру и получить деньги этот курс не для вас вам я рекомендую закрыть данный сайт и идти соответственно дальше искать какие-то легкие деньги здесь данные темы не пройдут нужно действительно работать и работа на самом деле очень интересная. Доходы здесь очень хорошие. Я максимально подробно все изложил в своем видеокурсе. Как вы видите, я 8 лет уже успешно работаю с сервисом YouTube. Лично я создал на YouTube более 3000 каналов. И мой доход в месяц составляет от 5000 долларов. Но тем не менее, вы видите, я работаю на... Обычном ноутбуке, который находится на Windows, не на Mac, потому что мне так удобнее И мой алгоритм предполагает большей степени работу именно на простых устройствах Вы также можете работать и на телефоне, и на планшете Немножко посложнее будет, но это возможно, ничего сложного в этом нет Здесь вы видите, что я вам предлагаю в данном видеокурсе Ряд вопросов и моментов, которые я, соответственно, разобрал и вам их, соответственно, раскрыл Здесь вы видите, начиная от регистрации без паспорта и телефона на сервисе YouTube, затем сразу подключение партнерской программы без подписчиков и просмотров, то есть вот эти минимальные лимиты, которые установлены на YouTube, мы их легко обходим. Дальше мы создаем до 100 аккаунтов за полчаса, активируя их всего по одному мобильному номеру. Это действительно возможно, и я вас этому научу. Далее мы будем инициализировать и выбирать контент, который нам будет приносить денежный, средства и на которые мы не получим жалобы на авторские права в будущем также я научу вас загружать в день более тысячи видео на ваши разные каналы даже при медленном интернете вы узнаете как это возможно и да это действительно возможно также ряд других моментов которые вы сейчас можете видеть я все их вам раскрою подробно и самое важное и самое главное я научу вас Покажу вам, как за сутки заработать 999 рублей и вернуть деньги за данный видеокурс. Если вы успеете приобрести его по скидке, вам он обойдется всего лишь 999 рублей. Реальная стоимость видеокурса и материалов, которые здесь заложены, больше 10 тысяч рублей. Я думаю, 10 тысяч рублей будет установлена сумма на данный видеокурс, как только закончится акция. Поэтому смотрите, я не знаю, чего вы теряете. Денежные средства при вас, денежные средства настоящие. Я вам их уже показывал. Вас научу зарабатывать столько же, а может быть даже и больше. На данном сайте, на продающем сайте моего видеокурса, вы увидите несколько моих каналов. Я вам их раскрыл. У меня их очень много на данный момент. Показал вам три довольно-таки успешных. Здесь вы можете видеть... Канал в поисковой строке браузера, затем вы можете видеть аналитику внутренности канала, то есть административную панель канала, где видна статистика за последние 28 дней. И виден Kiwi кошелек, который привязан э, к выводу денежных средств э, с данного канала. На каждом канале у меня отдельный киви кошелек, то есть, соответственно, канал, отдельный киви кошелек. Вывод производится с одного канала на один киви кошелек. Это вы можете видеть и на моем продающем сайте. Опять же, очередной мой канал, административная панель, то есть, видно все внутренности, вся полная статистика по, соответственно, каналу и вывод денежных средств. Сейчас я вам покажу на практике, что данные скриншоты не рисованы, отзывы тоже настоящие, соответственно, вы можете видеть людей, которые уже прошли обучение по моей системе и которые уже, соответственно, находятся в моей команде, в моем закрытом телеграм-канале. Вы также получите сюда доступ, так как вы покупаете не только видеоматериалы, текстовые и графические схемы, но и вход в закрытый клуб, в закрытый чат в котором мы ежедневно общаемся, вы можете ежедневно мне написать, задать интересующие вас вопросы, и мы разберем все моменты, если вам будет что-то непонятно. Я вам обещал сейчас показать свои проекты. Давайте покажу один из них. И самое главное, это не просто так здесь написано по поводу гарантии возврата потраченных средств. Прочитайте более подробно, что здесь указано. В двух словах я указываю то, что если вы купили, приобрели мой видеокурс и вам каким-то образом он не понравился, вы не смогли по нему заработать или вам что-то непонятно, вы написали мне, но все равно ничего не поняли и денежные средства вам не нужны, вы не хотите, так сказать, работать, вы ошиблись и вам что-то не понравилось, в течение 30 дней вы можете написать мне ВКонтакте или по иным средствам связи, которые указаны внутри данного сайта внизу, пролистайте вниз, там есть все ссылочки, электронная почта, ВКонтакте, соответственно, Skype, WhatsApp, вы можете мне написать, мы с вами обязательно свяжемся, разберем моменты, если вы действительно считаете, что у вас не получается, и вы не хотите работать, а, как я и говорил, здесь действительно нужно работать, то денежные средства я вам верну, поскольку вы сами видите, что в принципе от того, что я верну вам 900 рублей, я как бы сильно от этого не пострадаю, это лишь то, так сказать, плата за вход в чат. Я не могу сделать данный видеокурс бесплатным, поскольку я просто разорвусь, если э, будут сотни человек в день мне писать и что-то спрашивать. Поэтому я надеюсь, что данный видеокурс приобретут те люди, которые действительно хотят зарабатывать, целеустремленные, те, кто хотят работать. И с вами мы будем непосредственно общаться и... Продажа данного видеокурса будет ограничена, поскольку, как я и сказал, сотни человек в день я в принципе не смогу, так сказать, курировать и вести. А я не хочу, чтобы вы приобрели видеокурс и остались с ним наедине. Мне нужно общение, мне нужно постоянно с вами связь, поскольку я также заинтересован в вашем продвижении. Сейчас, как и обещал, покажу вам один из своих проектов, откроем его в гостевой странице браузера то есть я зашел на данный канал как гость посмотрим статистику изначально чтобы вы понимали о чем я говорю и что это не пустые слова в принципе нам достаточно обратить здесь внимание вот на данный раздел где видно что канал зарегистрирован в 2014 году и на данный момент на нем 42 миллиона 445 тысяч просмотров Канал э, «Спортивная мотивация». Мне интересна данная тема. Э, с вами мы будем непосредственно выбирать тему, которая интересна вам. При этом будем подстраиваться под тренды YouTube, под продвижение. Соответственно, мы в любом случае выберем тему, с которой вам будет интересно работать и на которой вы будете хорошо зарабатывать. Э, если посмотреть, например, по Social Blade, это официальная открытая статистика всех YouTube каналов. Здесь, в принципе, видно, что... Доход в месяц составляет порядка 681 доллара. Но на самом деле это не так, так как канал данный настроен и оптимизирован, соответственно, под западную аудиторию. Большое количество просмотров здесь в основном из Америки, а цена кликов там дороже. Соответственно, доход здесь гораздо выше, чем показывает нам Social Blade. Переходим, соответственно, теперь в административную панель данного э, канала мы сейчас находимся внутри я кстати работаю с классическим интерфейсом в основном так как мне более удобен э, соответственно данный интерфейс и аналитика у меня тоже находится в старом дизайне в классическом интерфейсе youtube до сих пор позволяет нам так работать и сейчас мы можем видеть э, данный канал изнутри на который мы э, только что заходили через э, гостевую страницу браузера и соуша blade вот мы видим здесь дата создания 8 марта 2014 года, 94 видео на данном канале. И я вам показываю статистику с 26 октября 2019 по 29 ноября 2019. То есть за последние 28 дней мы видим следующие данные Значит, по просмотрам. Это 2 миллиона 609 тысяч по времени 5 миллионов 524 тысячи. Среднее время просмотра 2 минуты, так как ролики мотивации в принципе не длинные. И, соответственно, время просмотра здесь не такое длинное. Но мы видим доход за последние 28 дней 132 тысячи 678 рублей. Это действительно нормальные деньги с одного лишь канала здесь мы видим аналитику по конкретно роликам, которые сейчас в допе. и вот как раз о чем я и говорил самый популярный регион у нас по просмотру это США, 67% за счет этого и достигается высокая степень отдачи с данного канала и хороший заработок чтобы доказать вам конкретно, что это не пустые слова перейдем в Kiwi кошелек, который привязан к данному каналу Здесь мы видим один из моих киви кошельков, который работает в связке именно с этим каналом. И в основном все денежные, весь денежный оборот идет именно только с этого канала. Здесь мы видим баланс кошелька. На данный момент составляет 188 тысяч. Но я с него иногда делаю какую-то оплату. Как мы видим, по выписке 19 301 рубль я за этот месяц с него потратил. И приход у нас был 192 тысячи. Здесь мы видим... На 1 декабря приход 29 500, затем я оплатил информационные услуги, соответственно, данный кошелек. Дальше у нас опять приход 29 200. О чем это говорит? Дело в том, что партнерская программа, с которой я работаю, она разбивает платежи на несколько групп и не присылает сразу ту сумму, которую мы видим в аналитике. В аналитике у нас указано 132 678. На Kiwi кошелек приходят разбитые платежи, как вы и видели Ну, это особенность работы партнерской программы Здесь, как бы, никаких сложностей и трудностей в этом нет За исключением лишь того, что партнерская программа берет комиссию И, допустим, те же у нас 132 тысячи мы на руки не получим Где-то 125 тысяч нам дойдет Да, действительно, большая комиссия Но за счет этого мы подключаем партнерскую программу сразу Так скажем, без... Большой базы подписчиков и так далее. То есть партнерская программа хорошо работает. Я вам в курсе покажу, как и что нужно делать пошагово. И, соответственно, вы также будете работать в связке с Kiwi кошельком. В дальнейшем с Kiwi кошелька деньги можно спокойно выводить на банковскую карту. Я, например, использую Сбербанк. Здесь также берется комиссия. То есть мы видим у нас приходы, соответственно, за... Получается, ноябрь у нас пришло 76 тысяч, 46 тысяч, 29 200 и 29 500. Это то, что я получил с партнерской программы. Не обязательно вся сумма приходит сразу. Видите, она разбита у нас по дням. То есть 30 ноября, 1 декабря бывает, разбивается в течение недели. Все зависит лишь от работы самой партнерской программы, то есть э, с этим также у нас трудностей никаких не будет, за исключением здесь лишь единственное, что в связке киви кошелек Сбербанк действительно ну, берется довольно-таки большая комиссия, но с этим тоже есть решение, я вам покажу, как выводить деньги и не так много терять на комиссиях, так как изначально ваши доходы будут составлять... Ну, Явно не такая котлета у вас будет приходить в течение месяца, но если вы будете работать, вы обязательно всего добьетесь, тем более в связке со мной, с моей командой, вы в любом случае придете к успешному результату. Сразу предупреждаю и напоминаю, как я говорил изначально, здесь, чтобы зарабатывать деньги, нужно именно работать, поскольку тех, кто пришел сюда за кнопкой бабло, чтобы нажать и получить деньги, увы, такое здесь не пройдет. Как я и говорил, нужно работать, нужно стараться что-то делать, поэтому я жду вас на своем сайте, приобретайте видеокурс, проходите обучение и будем зарабатывать вместе с вами. Ну а тем, кому что-то не понравится, я уже сказал, что верну деньги и значит у вас своя дорога и нам с вами не по пути.